Всем привет еще раз, пару слов о том, как проходит урок. Я не любитель презентации, вот, листать, что-то показывать, рассказывать. На это уходит много времени, много воды и мало практики. Я сторонник практического подхода. Я открываю, показываю, по пути рассказываю. Тема нашего сегодняшнего занятия, с чего начинается взлом Wi-Fi. Вы мне скажете, с чего начинается взлом Wi-Fi. Я скажу с правильной настройки роутера и с понимания, как эти настройки работают. Ну, поехали, давайте. Раз уж тема Wi-Fi, все знают, что такое Wi-Fi, но мало кто знает некоторые нюансы. Ну, как видно из примера, у меня стоит роутик, роутер Kinetic Giga. Я расскажу о том какие роутеры лучше выбирать но ну, это мое личное су сугубо индивидуально оценочное мнение как принято сейчас говорить но расскажу какой я учитель если не расскажу Но перейдем в раздел мои сети Wi-Fi и поговорим о, собственно о настройках в цели безопасности я изменил некоторые настройки своего роутера <coughs> частности пароли и все остальное ну, сейчас поговорим что есть для чего и я вас немного удивлю надеюсь поехали дополнительные настройки и поговорим у нас есть базовые понятия например как имя сети оно называется SSID. вы спросите а что значит скрывать SSID? но ну, воспользуюсь Подсказкой мне кинетик говорит, сеть не будет отображаться в списке доступных сетей на устройствах пользователей. Я скажу, а как поступать следующим образом, если я скрою SSID, не буду анонсировать название своей сети в эфире. Вам нужно будет вручную ввести название сети и после этого ввести пароль. Собственно, вещь хорошая, но хорошая вещь против там, порядочных людей, но, собственно, знание, именно как именно называется SSID, служит такой двухфакторной аутентификации. то есть, если не анонсирую сеть, помимо того, что если у меня handshake украдут, мы, им придется его взломать, а потом еще узнать мой SSID, мы поговорим еще, что такое handshake. Ну, расписание работы, защита сети, итого у нас есть несколько методов защиты. Скажу, что безусловно, тут нету такого пункта, например, как в Asus. Например, есть такая сеть, как открытая, но открытая сеть, вот вы должны понять, постарайтесь понять, уловить. То есть, у нас есть открытая сеть, сеть открытая может быть без шифров... шифрования. И может быть открытая сеть, шифрования Без шифрования это все равно, что вы вещаете свой трафик абсолютно для всех, там ничего не шифруется, и он абсолютно прозрачный. Любой хакер, если захочет его прослушать, он просто возьмет и прослушает. Увидит, по крайней мере, пакеты, куда передаются и от кого. Если сеть зашифрована, но при этом открытая, то нельзя посмотреть, что находится внутри трафика. Но мы сейчас поговорили об двух методах открытых сетях. Для домашнего либо корпоративного использования, конечно же, это совершенно неприемлемо, нужно выбирать методы защиты. Метод защиты веб уже изначально был с некоторыми уязвимостями и его взламывали несколько раз. Собственно, атака корок, мы это все разберем. И веб категорически нельзя использовать. Скажу, что атаку на веб мы обязательно рассмотрим, как, в принципе, и на все виды шифрования. Дальше вышел веба PSK. PSK означает Pressure И он имел, во-первых, некоторые проблемы с совместимостью с некоторыми устройствами. Они попросту не хотели connected к VPA. А второе, в нем были тоже найдены критические уязвимости, что впоследствии потом привело к разработке и релизу еще одного стандарта, который используется по сей день. Это vpa 2 PSK. Так вот, ну, вы скажете, миф, а что ты такой слабый пароль используешь? Ну, о пароле мы поговорим, это я в учебных целях поставил, у меня еще два роутера будут стоять, на которых мы будем тренироваться и различные типы атак мы рассмотрим скажу пароль нужно выбирать сложный но например как сделать легкий и одновременно сложно взламываемый пароль легко использовать спецсимволы но например даже добавление одного спецсимвола Например, вот сюда 1, 2, 3, 4, 5 плюс 6, 7, 8, 9 делает э, brute force, но уж очень сложным. А если сюда еще добавить одну заглавную цифру, ой, я прошу прощения цифру, одну заглавную букву, например, а, то уж пароль вот такой, поверьте, еще... М, трудно будет взломать либо z либо что-то такое Поэтому нужно будет задерж... задействовать э, полный, для... для взлома, вдумайтесь, для того, чтобы... для того, чтобы взломать этот пароль, нужно, чтобы словарь, либо метод брутфорса был включен на э, верхний регистр букв, на цифры, на цифры и на спецсимволы. При этом у нас десятизначный пароль, но ну, а даже вот так вот возьму, скопирую. И скажу э, Касперский Касперский паспорт. Сайт называется ком Возьму вот этот пароль свой, Ставлю сюда. Ну, он говорит, довольно-таки сложный, но в, лучших, в лучшем случае 12 дней уйдет на его расшифровку. А возьму, скажу. Давай сделаем пароль наш еще посложнее. Как, например? Ну, чтобы он еще при этом легко запоминался. Скажу, не знаю, два восклицательных знака в конце добавлю. Раз, два, три. Вот. Копирую этот пароль, иду паспорт-чек. Ну, 49 лет. Ну, такой пароль уже вряд ли кто корякнет. И вы понимаете, для чего нужны сложные пароли. Я тут оставлю все как есть, потом все поменяю, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ну, так оставлю. Далее у нас идет такой пункт, как разрешить или либо запретить VPS. Я скажу, что такое VPS. VPS это, это Wi-Fi Protected Setup. Но проще всего сказать, как он работает, в ну, Википедии перейдем, стандарт, протокол даже по автоматическому созданию беспроводной сети. Скажу, что пользовался я им в своей жизни всего один раз, когда он мне пригодился, и это было потому, что в пароле для роутера были спецсимволы, а принтер Wi-Fi, который я подключал, не имел в своем арсенале данных спецсимволов для ввода. И пришлось активировать функцию VPS. Там смысл такой, что вы на роутере зажимаете кнопочку VPS, потом на принтере зажимаете кнопочку VPS и якобы вы имеете физический доступ в зоне действия Wi-Fi сети, значит вы там как бы полноправно распоряжаетесь и присоединяетесь к сети. Скажу, что зло еще то. И первым делом нужно, конечно же, отключать, если на ее использование нет объективных причин. Потому что у VPS есть еще вот такая вот особенность. Есть VPS Wi-Fi Protected Setup, нажимаю кнопочку и там кнопочку, А еще пин-код, например, 539, там какой-то, такой-то, такой-то код. И притом я его не могу поменять. Реально, я его просто не могу поменять. Это у меня э, плагин LastPass. Хочет его запомнить. Скажу, что это очень плохо, потому что я не могу его даже руками вбить. Скажите, Мифа, почему плохо? Я скажу, потому что мы будем эксплуатировать атаки на Wi-Fi Protected Setup на основе предрассчитанных таблиц из базы производителя оборудования. То бишь, если у меня роутер Kinetic Giga, то он генерирует эти, алгоритмы по... Генерирует эти коды по какому-то алгоритму. И если раньше, вот сейчас кучу видео на Udemy там пересмотрели, там такие умные хакеры говорят, сейчас мы Wi-Fi запустим и э, крякнем пароли. Сейчас уже нет, сейчас уже такого нету. После там пятого или десятого пина вас точка доступа пошлет далеко и надолго и залочится. И вы, если не смените Mac, вы к ней не сможете дальше... Продолжить. Ну, представьте, как после каждого, каждого пятого пина вам менять Mac снова в брутфорсе эти пины. Но ну, это очень долго. <coughs> И, опять же, реалии 2018 года нам говорят о том, что м -м, нужно использовать другие методы. Я покажу. Далее просматриваем такие вещи, как э -э, страна. Что дает нам выбор страны на роутере? Страна на роутере нам дает кое-что. Потому что для России мы можем использовать диапазоны. Для России мы можем использовать диапазоны только с 1 по 11. А вот для Боливии это Раша. А вот для Боливии мы можем задействовать диапазоны с 1 по 13. Да, конечно, фора два канала бывает неочевидное, но иногда это бывает нужно. И для Боливии можно установить большую мощность сигнала, что в принципе автоматически выставляется на роутерах. Если стоит Россия, то сигнал режется из-за законодательных актов Роскомнадзора и Боливии как бы сторона не так густо населена и там соответственно совсем другие законы потому что я не думаю что в боливии много wifi роутеров ну, ладно едем дальше спросите миф а что такое за стандарты BGN и что такое ширина канала я скажу о друзья мои вот тут нужно разобраться смотрите Стандарты BGN, вот эти, это так называемая модуляция. B, это, э, так сказать, legacy модуляция, она самая дальнобойная, но при этом она самая нескоростная. У нее там скорость подключения, насколько я помню, но очень маленькая. Ну, скажу, Wi-Fi, Wi-Fi BGN, BGN. Стандартная работа вот так вот мне это ну, тут надо было посмотреть ну вот а это 54 нет а это 5 гигаверс не наша by это 5 и 5 и 11 мегабит почему 5 5 и 11 я объясню и откуда-то может взяться g это 54 мегабита обратно совместимость by n это либо 150 и либо 600 мегабит, обратная совместимость ну, AC понятно, что это 6 гигабит это 5 гигагерцовая сеть вернемся сюда, итого у каждого модуляции есть свои плюсы и минусы мы поняли, что модуляция N самая скоростная, там либо 150 э, точнее, я там неправильно сейчас данные установлен, сейчас стандарт подрихтовали там либо 300, либо 600 мегабит. Тут 57, по-моему, да? Мы смотрели. На 54. И в B 5, 5,5 5, либо 11. Но нужно понять, что B это самый даль, самая дальнобойная модуляция. Например, на работе ваш, вам шеф говорит. Слушай, миф. Мне Wi-Fi ну, очень фигула ловит. Сделает так, чтобы скорость была... Вообще минималка, мне там просто не знаю, ВКонтакте ленту листать Ну чтоб до моего кабинета добивало Они такие, окей, шеф сказал, я иду и говорю только модуляция би Давай использовать ее У шефа будет 11 мегабит, зато будет довольны Либо попробую би-джи оставить, как наиболее две дальнобойные А вот N уже скоростная, но не дальнобойная а вы спросите миф, а откуда там, вот э, прихожу в магазин и вижу, например, продается какой-нибудь свисток, написано Wi-Fi э, 300 мегабит. Перехожу к следующему стеллажу, там написано Wi-Fi 600 мегабит. Говорит, как так, вроде стандарт N1, а откуда это берется? это берется из ширины канала в 20 либо 40 мегагерц если мы говорим что у нас вообще это называется channel bounding Bo и если мы говорим что мы используем ширину канала в 40 мегагерц то мы используем вот здесь давайте перейду чтобы было более-менее понятно сейчас вот здесь есть канал, например, авто. Но я могу задать его вручную. Если я говорю, что я использую, например, канал первый. И использую полосу в 20-40 мегабит. Вот тут. То к этому каналу приплюсуется еще один канал. По сути, я буду передавать по двум каналам сразу. И... А От, сразу ответ на вопрос, почему тут 300? 300 значит данный свисток работает Wi-Fi свисток или устройство, любое Wi-Fi работает без channel bonding и работает в режиме N 300 мегабит. А этот поддерживает режим N и 600 мегабит выдает. И там на коробочке должно быть написано, типа удостоверьтесь, что ваше устройство поддерживает совместимо, точнее, с вашим оборудованием. Вот так вот, друзья мои, поняли, откуда пьется BGN, ширина канала, как выбирать канал, при включении 20-40, поставлю 40, вот так вот. Ну, здесь дополнительные есть модули, TX Burst, это уже фирменные разработки, увеличение пиковой скорости 26, 256 QAM увеличивает скорость. Есть такая штука, как работающая штука, по крайней мере, как Beam Forger. А, вот это хорошая вещь используется в роутерах Asus и действительно работает, ну, как заявляет производитель, направляет сигнал на устройство типа узким лучом. Не знаю, в общем, правда или неправда узким лучом, но сигнал действительно получше. Итого, чтобы обезопасить вашу точку доступа, нужно сложный пароль с большой буквой и спецсимволами, отключить Wi-Fi Protected Setup, и если вы живете в густо населенном доме, вам нужно выбрать правильно канал. Для того, чтобы выбрать правильно канал, нужно... Скачать программу у меня, к сожалению, нету на Андроиде. Я покажу ее. Гугле называется она Wi-Fi анализер. Ну, в любом Apple Store либо Android Android Google Play есть она. Ну, в общем, картина в густонаселенных домах бывает обычно вот такая. Но видимо, что все забито с 1 по 4 вообще битком. И 8, 9, 10, 11, 12, 13 тоже битком. Ну, я бы втиснулся денег. Вот тут с 5 по 9 канал. Просто провел бы разведку, диагностику. Но, ну, допустим, менее такой напряженный случай. Ну, тут ничего не видно. Ну, в основном, конечно... Картина заставляет ужаснуться, какие мы видим сети. Потому что я видел такой дом, где там было порядка 100 сетей друг на друге. Ну вот, хороший вариант тиснуться между, где между третьим и четвертым. Хотя, четвертый тоже забит. Восьмой, девятый, седьмой. Наверное, седьмой даже. Да тут вообще дикости творятся смотрите по своей ситуации но вот так вот нужно выбирать канал либо использовать 5 гигагерц и забыть о том на 5 гигагерцах будет вот так вот полтора землекопа и все и вы один но почему 5 гигагерц так не пришелся со вас а потому что он дальнобойность его слишком маленькая большое спасибо за внимание переходим к следующему уроку